О, тихо. Эх, побежали. Блин, метров сто на них даже меньше, наверное, было. Все, ворон? Только вода булькает, да? Вот и правая нога. Ох. Ладно, это еще не все. Еще должно быть где-то кто-то что-то. Что? Всем привет! В лесу мы вороном. Видели сейчас козликов, наверное, десятка полтора на поле на одном. Но лебедь к нам ближе сидел, взлетел их напугал ну и по воде мы потом начали выезжать в общем всех разогнали метров наверное за 300 самые ближние были сейчас попробую выйти на поле там сдалека вроде кто-то тоже оказался есть сезон открыли в общем где-то рядом была где коня привязал и кто на поле был тоже убежал кого я видел может дальше есть сейчас выйду подлежу привязал коня там а нет козлик не нас смотрит я думаю нас смотрит уже он там свои дела какие-то делает ну это сейчас убежит, скорее всего. Что ворон у меня на открытом. А с другой стороны, сзади меня еще должен ходить. Я сейчас выеду тех погляжу. До да, этих тоже далеко. Четыре штуки наблюдаю. Открытая поляна до них ходить не буду, пробовать скорее всего сигаретки прошлогодние с мамкой Нас интересуют Рогатые Они красивее Ну что этот, как я и говорил, увидел ворона Увидел меня наверно Притворился, веточками стоит, не шевелится. Урожки ну, там несерьезные. Так, ладно, время, время тратить не будем. Поедем с Вороном дальше тогда. Да, Ворон. козлики носятся по воде вот так вот тут что это ворон такое? собака гончая это передумываю жрать то охота видимо побежит дальше все здесь зверя больше не будет опять не видно ничего дисплей отсвечивает белая задница косули вот это вот между березок наверное. ветер от него дует и от нее Ой, дойду попробую поближе Ну, вроде без врагов козочка одна почему-то Снимаю козочку, там он вось. А за ним еще два. Главное, чтобы ворон у меня сейчас за ними не побежал. кто торопится лосята не проскочили вроде еще попробую в общем вперед пробежать может набегут О, в общем, пробежала. Где-то лосята лося тут вот бегут. пропали вода булькова сейчас слышно было Тррр. До козлика метров семьдесят, наверное, даже наверное меньше. вот так вот тут пошел такой потихонечку пошел